прекрасно знает, каким образом значит, у нас делаются выборы на протяжении последних десятилетий. Я просто хочу одну вещь сказать. В соответствии с законом, на республиканской избирательной комиссии, на территориальной избирательной комиссии возлагается полномочия по проведению выборов. И там есть перечень полномочий, что они должны сделать и то. В том числе и есть значит, полномочия Администрация, руководство значит, на республике и администрация муниципальных образований. Что они должны делать? Я в связи с этим хотел бы сказать, что в этом году значит, по пяти районам территориальной избирательной комиссии с помощью избирательной комиссии значит, не допустили, отказали значит, по пяти районам Компартии Российской Федерации, калмыцком отделении имеется в виду. Мы прошли через суды. Значит, в трех районах нам восстановили, но, к сожалению, значит, в двух районах Верховный суд значит, отказал нам в связи с тем, что якобы мы допустили какие-то ну, правовые да, ошибки, будем говорить, предпродачи документов. Хотя я должен сказать, что зная о том, что будут выборы, повсеместные значит, муниципалитеты, в Народный урал было внесено поправки в закон по выборам значит, муниципалитета, и что они там сделали? Они, значит, во-первых, я не знаю, почему в суде об этом мы говорили, что нам, значит, в соответствии с законом, значит, сократили подачу документов, значит, верхнюю часть 5, 5 значит, дней и нижнюю часть 5 дней. То есть получается, 10 дней, они забили нас, значит, 20-дневный срок, мы должны были документы подать, значит, заверить, а потом еще зарегистрировать. То, и в первую очередь, что самое непонятное даже для, для судей было, каким образом мы должны были последний день открыть счет. Если мы документы вот только сдаем, значит, на основании этого значит, кружили голову всем, на основании этого многим партиям, значит, в том числе справедливой России и нам, значит, нам отказывали, в том числе, по-моему, еще каким-то другим партиям, отказывали значит, в регистрацию. Хотя мы прошли через это все. Значит, мы бились, как положено, значит, в правовом поле Походили все суды, значит, писали иски республиканской избирательной комиссии. К сожалению, значит, вот. Та ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, вот так и сложилась. Но хочу другое сказать. Когда поняли, что мы через суды зарегистрируемся в любом случае, значит, а, и существует срок, когда уже нельзя к нам и не суды пройти, значит, и не выстоящие организации испол... избирательной комиссии, они что делают? Главы районных администраций, замы главы районных администраций, приглашающих людей, значит, они что делают? Они приглашают... Значит, кандидатов от компартии под угрозами, под начать прошениями какими-то, и так далее, так далее, они заставляют их писать заявление. Так было, значит, в Октябрьском районе, вот скажите, в Октябрьском районе мы восстановили через суд. Но кто поверит, чтобы три человека после суда пришли, добровольно писали заявление? Ну, они тоже не поверит, правильно ли, да? А сейчас, значит, хотя я написал заявление значит, в силовые структуры, чтобы, как бы, что они у, значит, урезонили, в конце концов, эти глав, да, что так нельзя делать, они нарушают закон, во-первых. Тем не менее, значит, они говорят, да, мы сами, говорит, написали, а кто признается, значит, так, ну, и вот в МВД говорят, они сами писали. Более того, значит, в Экибрульском районе, значит, нам сняли, и вчера буквально, вчера, буквально, значит, сняли еще одного человека. Тоже попросили. А вы знаете, как у нас просят? В Черноземерском районе, значит, так сняли... 50 плюс 1, значит, и значит, нам пришлось снять. Ну, не нам, значит, а территориальной избирательной комиссии пришлось снять весь список, к сожалению. Я хочу к чему этому говорю. Дело в том, что в связи с тем, что на сегодняшний день этот тандем, значит, Республиканской избирательной комиссии, администрации главы, значит, а, а на уровне районов территориальной избирательной комиссии и администрации главы, они создали все условия для того, чтобы не допустить. К выборам кандидатов депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации. Почему? И самое главное, что удивительно, пропускать только Единую Россию и ЛДПР. Об этом все знают. Странно. Почему? Потому что на протяжении ну, последних, например, по крайней мере, я знаю, 15 лет, значит, мы всегда были и в сельских муниципальных образованиях депутаты были, и в районных муниципальных образованиях, в городском и везде были. У нас не было такого давления. И угроз для того, чтобы, например, наши кандидаты снимали. с... первый раз столкнулись с такой ситуацией. Ну почему? Мы сталкивались. Сталкивались, значит, мы доказывали, и такого не было, например, чтобы глава администрации значит, так, вызывал и говорил, снимай значит, свою кандидатуру, потому что мы так хотим. Вот этого не было никогда. А через суды суды были у нас, мы восстанавливались, делали. это было на протяжении, значит, ну я говорю, десятилетий будем говорить. Ну, вот это впервые, почему я обратился, значит, а, и впервые обратился на силовые структуры, когда просто люди нагло, бесцеремонно, бессовестно доставляют, значит, э, значит людей, достойных таких людей, снимать свои кандидатуру таким образом. Ну, я еще раз говорю, если, например, э, полковник милиции, значит, снимает кандидатуру, так, это о чем-то уже говорит. Потому что угрожает его детям, угрожает, значит, и пришло жене его в связи с тем, что она работает в какой-то там организации. Я об этом откровенно говорю. Открыто. Каким образом дальше будем действовать, значит? Ну, посмотрим. Потому что на сегодняшний день идет подготовка, все прекрасно знаете, к выборам. У нас, значит, в 9 районах у нас еще остались кандидаты. Конечно, идет давление. Сегодня, например, идет давление, значит, о том, что например, снимали. Более того, что удивительно... В Акибрульском районе глава, значит, возглавляет список. Сегодня, значит, взял, буквально, наверное, неделю тому назад отпуск, значит, ездит сейчас по коллективам, аги, агитирует. Но агитирует не за себя, а против кандидатов, значит, коммунистской партии. Коммунистской что удивительно вообще. Вот вы голосуете против них. К сожалению, такое есть, и он нарушает закон. Он, во-первых, нарушил закон, когда, значит, он вот зарегистрировал его кандидатом, да, нарушил. А сейчас нарушает закон, соответственно, мы не имеем права своих оппонентов, там, скажем, да, о них плохое что-то говорить, и там просить, чтобы их там поснимали. Вот закон запрещает эти вещи, во время дефекционного периода. Но, к сожалению, вот правильно сказали, ребята молодые пришли, а вот им сказали чугуни, да, вот они будут утверждать, говорить, что это они свинец, а чугунь. Вот они такие работают. Далеко мы пойдем с этими, начать? Ну, керами будем говорить, так? Ну, сложно говорить. Но я думаю, что значит, на сегодняшний день население наше, избиратели наши поймут, что так, таким образом, значит, когда отсекают людей и таким образом проводятся выборы, они, наверное, понимают. И хотел бы вот в одном поддержать, значит, Вот я тоже обращаюсь, значит, к членам участковой избирательной комиссии, которые 13 числа будут начать избирать новый состав, новый созыв муниципалитета, значит, все-таки вы еще раз подумали. Если вы хотите сесть в тюрьму, то делайте, естественно, так, вот это заугодничество, да, да, которое вы делаете. Вы, конечно, можете вот к такому позорному концу прийти, но я самое главное хочу сказать, у нас есть случаи, когда просто человека, который, значит, о, сказать, осудили, после этого он никому не нужен. Понимаете? От него все отвернулись. И... Глава администрации, который требовал от него значит, закидывать эти все дела, друзья, так сказать, да, и еще и с работы попросили, сказали, вы нам такие, как говорится, не нужны. Я просто не хочу фамилии называть. И в городе, кстати, такие случаи есть, когда, значит, человека просто значит, освободили от должности председателя избирательной комиссии, значит, и после этого он никому не стал нужен. Поэтому я прошу вас, подумайте, прежде чем вот такие вещи делать. Более того, вы же нарушаете уголовное право и избирательное право.